в стенах Казанского федерального вновь. Гостей будет где-то около 30 человек, пригласили мы. А круглого столов будет где-то 12 круглых столов будет. Из них 11 – это в основном священные державники, государственные, государственные деятели, то есть юридические аспекты деятельности. И один круглый стол у нас будет развод на базе нашей институционной коммуникации по его, так сказать, литератому деятельности. В основном это на базе нашего университета, плюс в филиале Российской личной инвестиции один курс будет там проходить.